привет ребят сегодня настраиваем восьмерку на восьмиклапанном моторе вот такую на коротком крыле она какого года? 88. -го. да вот 88 -го года моторчик 1.6 но ну, я думаю сейчас владелец сам все расскажет я вам покажу все это на январе 5 настраивается, ну, как обычно, в общем-то. Сделано все хорошо, никаких проблем нет. Мы сейчас остановились на данный момент, чтобы покрутить предвал, перекрытие немного, пошире выставить. Посмотрим, что получится, будет падать наполнение или не будет, там видно будет. Все это прикручено, соответственно, ШДК прикручен. Ну, расскажи о конфиге. 1,6, э, вал, колено, э, в смысле коленвал, маховик, сцепа, шкивы все балансировано до 9,5 тысяч. Ну, скали, что можно и в 10 крутить. Распред э, ОКБ МС-084, э, ну, 1,6, приора шатун, сети, болты, естественно, э, легкий клапан. так, Вал сказал, не сказал? Да, сказал. сказал. ОКБ мс 084, МГ 41 4 в 1 на 60 трубе Банка В смысле вкус Буханка, Брагин, Дросик 56 Что еще? Ну, стиковка, естественно Ну, выпуск 4 в 1 Выпуск а, 4 в 1, да, да на 60 трубе Причем это длинный выпуск Соединяется он там Под нищем. Извините, рекордер забыл сегодня Ветер дует Будет, наверное, звук плохой с камер Вот он там соединяется это на 60 трубе здесь. так что с тормозилками у тебя все стандартно. сзади перед 14, -й, 14 -й просто mm -hmm. тормозил. ну вот тут все как конфиг такой именно восьмиклапанный в принципе сейчас ехали крутится очень хорошо но единственное не хватало у нас тяги на высоких оборотах ну момент падал после 7000, но так плавненько падает, и тяга как бы теряется немного. Хотелось бы поширить, ну, то есть, туда подальше покрутить все это дело. Ну, там видно будет, сейчас мы перекрытие крутанули, посмотрим, как оно с этими перекрытиями будет. Если что, еще будем останавливаться, перекручивать, чтобы добиться максимального крутящего момента, туда более к высоким оборотам, потому что мотор строился именно где-то там под... Кататься. Да, да, кататься. И мы его крутим в пределе сейчас 8700. Ну, то есть, ну, среднее 8500 где-то вот так получается. Ну и покатаемся сейчас, проверим. Так что дальше будем, я думаю, опять крутить. Ну вот, опять становились покрутить. Перекрытие сделали, но хуже стало. Хотя шире делали. Но тут как бы 8 клапанник, сами понимаете, у нас двигается сразу же и впуск и выпуск. Тут надо именно такую прям золотую середину поймать. Где-то в районе нуля всегда колеблется. Ну, вот, установки валов, потому что АКБ делает всегда перекрытие в районе нуля, рекомендованное. Но опять же, тут все зависит от рисака, выпуска и всего остального. То есть сейчас попробуем, поймаем все это дело. Если станет лучше, то там уже крутить прям вообще круто не надо, потому что это до бесконечности может продлиться то есть посмотрим лучше лучше хуже хуже там еще пару раз может быть покрутим остановимся на этом мы будем уже откатывать нормально смесь углы и все остальное то есть ну как это в общем то обычно и происходит так что еще раз остановимся я думаю вот ребят мы уже тут накатались дофига даже успели заехать поесть стоим на кольцевой дороге около дампы около финского залива окончательно сейчас накрутим палки судя по всему что мы перекрытием тем какие у нас были и вернемся у нас что смутило как бы ни мы не крутили ни в ту сторону и в другую шестерню у нас всегда при тысячах четко при 7 начинается спад то есть до 7 все идеально идет вал развернули, хоть сюда, блин, при любых перекрытиях 7 всегда у нас. Вот. Ну, сошлись к тому, что у нас, скорее всего, просто подвисают клапана на высоких оборотах и не закрываются. Потому что не бывает такого, чтобы получалось так, что у нас и так, и так по перекрытиям было бы ну, должны были все равно расти как-то обороты Ну, то есть не обороты, а, грубо говоря, падение, наполнение А здесь оно не сдвигается оно, Причем мы туда и сюда очень сильно крутили Всегда 7, и четко спад идет такой одинаковый Но если мы крутим в обратную сторону Низы у нас поднимаются, это явно видно Но на 7 всегда падает Выше крутим туда, у нас низы пропадной ну, хуже становится. Но верх не поднимается, все равно остается на семье. В общем, как ни крути, ничего не, не выходит. Сейчас окончательно накрутим и поедем уже финально катать все. Но я думаю, придется, наверное, наушники одеть, потому что мы там охренеем сейчас наваливать уже Так что сниму уже на ходу. Еще раз остановились Чуть-чуть подкрутим валы Обратно, немножко назад Немножко, ну, как бы нормально Но хуже стало, чем было Сейчас сделаем И уже точно финально Уже крутить не будем, потому что мы уже там В этом диапазоне уже были Много раз, что-то среднее выберем И Начнем уже финально откатывать Там более чистовую смесь И углы, и все остальное Так что я еще поснимаю на ходу. пятая передача зашумела и вторая еле втыкается но втыкается с размахом с размахом просто долбить и все поэтому как бы тут еще пробка не погонять нифига нет. но ей она за счет, сейчас прям нормально да и мы катаемся уже считай, с 12 сейчас уже 19 можно сказать времени но все выкатали Единственное у нас еще что было У нас э, плюс э, На генератор Который приходит, силовые провода там, Идущие от аккумулятора, Генератор От генератора уже Бортовую сеть э, Оторвался провод Ну в креме там, то есть обжимка была Ухо как бы Которое на генератор одевается Вот и Соответственно провода отвалились И ничего там не контактировано Ну увидели вовремя Зачистили, сделали, в общем, поехали дальше. Ну, так все вроде бы больше без изменений. А так никаких неполадок, в общем-то, и не было. Что у нас еще? По-моему, ничего больше. Ну, карабасы и ну, кар... сейчас будет клапана отрегулировать да. просто и все. Да. Клапана у нас э, зашумели, но это как бы ничего страшного Созор нет. Зазор увеличился. У мотора пробега, там, ну, пищи, наверное, где-то перед настройкой был. Не больше. То есть я перед настройкой отрегулировал и все. Ну да, плюс э, дубасили мы постоянно там 8, 8 500 крутили, причем долговременно так. Не кратковременно, а именно долго. Поэтому э, надо подрегулировать все-таки будет колопанишки. Вот сейчас вторая нормально вошла. Ну значит синхронно ну, получилось у тебя по оборотам. Первичный и вал и маховик. Ну сейчас все с работы едут. Здесь уже ничего не показать. Может быть еще сниму, но на базе я точно сниму. Ну вот, ребят, мы приехали, открутили датчик уже к ребятам остросервистов при Приморский, Рядом у дома у меня всегда раньше здесь работал, и босс дает заездить, заехать, там, по крайней мере, прикрутить, открутить датчик. Это большой плюс, потому что иногда погода бывает вообще фиговая, либо зима там, на снегу валяться вообще нет никакого кайфа. Ну все, откатали. Сейчас мы будем записывать это все дело вот в этот... Так сказать, нифига не январь, а корвет Не знаю, видно вам, не видно который Ну, который январь, типа, да Январь-корвет, короче, корветович Ну, 4-5 корвет Сейчас я, наверное Блин. Куда я мобилу свое дело, хрену знает, куда-то дел Светить? Я не помню, куда-то Она валяется тут у меня Ну, либо светани, я покажу, что это корвет Вот, вот такая вот фигня корвет 45 и мы сейчас в него будем прошивочку вливать но ну, все спасибо сейчас мы матрицу запустим и будем использовать его место января общем. по сути это одно и то же ну, все пошло шиться ну, пошел загрузчик грузится Да, сегодня нам еще свезло с погодой. Мы думали, что сегодня будет дождь. Ну, что-то покапало вообще слегка, когда мы выезжали, но мы в сторону дамбы туда поехали к Финскому заливу. И по дамбе гоняли, и там вообще нормально было. Не солнышко ничего, то есть, не дождя, блин, не было. Солнышко как раз светило. Ну, вот все прошилось, все профигачилось. Сейчас мы его приткнем. Соединю его. Так, сейчас... блин, пруду. Сейчас, ребят, поставлю камеру пока. Не видно одной рукой никак. Корвет подсоединяем. Подсоединили его. Место января. Давай, зажигание включай. Просто сейчас адаптируется регулятор холостого хода. И после чего можно уже запускать. Ну, в принципе, да, все можно запускать. Ну, вал, широкий, блин, там как-то запуск непонятно. Но я думаю, потом мы еще поднастроим с тобой запуск. Потому что я сейчас вроде бы подкинул, но непонятно, куда крутить. Надо на холодную проверить, а потом уже на горячую. Ну, все вроде работает, все отлично. без каких-то проблем откатали хорошо. Ну, по косякам я уже вам говорил, что там у нас было То есть, ну, можно сказать, что их не было В общем-то, это нормальная тема при настройке как таковой В общем, не забываем, да, графики я выложу чуть попозже Не забываем ходить под видео, там, подписываться Соответственно, под видео смотреть на Драйв Контакт Там читать можно и графики смотреть Ну и не забываем подписываться, жать колокол. Ну и смотреть другие видосы. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.